Друзья, привет! Меня зовут Вячеслав Костенко, вы на канале о трейдинге на финансовых рынках. И сегодня по традиции, так как уже конец недели, а именно пятница, Вот, кстати, еще что-то закрылось, вроде бы, если я не ошибаюсь, ладно, сейчас посмотрим, я подвожу итоги за торговую неделю. Напоминаю то, что сейчас я веду в канале Телеграма свой блог по торговле на рынке Форекса, на крипте я сейчас практически не торгую. Для чего я это делаю? Делаю это для того, чтобы показать то, что на Форексе тоже можно зарабатывать деньги. ведуя я консервативный э, вид торговли, то есть здесь вы не увидите каких-то огромных иксов, там тысяч долларов в день заработка и так далее. Нет, это долгосрочная постоянная торговля, регулярная с малыми очень просадками на долгосрочную перспективу и с ну, можно так сказать, постоянным доходом. Следите за каналом, подписывайтесь на канал в Телеграме, подписывайтесь также на канал по, технической, по техническому анализу криптовалютного мира. Будем говорить так. Здесь мы ежедневно делаем технический анализ основных криптовалютных активов, криптовалютных пар и все ссылочки будут в описании. Присоединяйтесь. Веду я несколько счетов. Это конкурсный из конкурсных Герчика, который уже прошел. Также это консервативный счет на терминале C-Trader брокера FIBA Group, И это счет по монетке, то есть где позиции я набираю по монетке. Чем пытаюсь доказать Гипотезу управления позициями, только лишь риск-менеджментом и ничем больше. И что с этого может получиться? Ну, начнем, наверное, с трейдера Собственно, консервативный, э, консервативный трейд. И давайте посмотрим на историю. Сейчас вот э, такая вот ситуация по открытым сделкам. Это видео, скорее всего, выйдет уже завтра. Записываю его сегодня, потому что завтра нельзя будет открыть здесь отчет. И поэтому вот это вот все делаю. Давайте выберем период. Потому что за неделю нельзя будет. Ну пускай так. Июнь, третье число. И заканчивается у нас это все дело собственно сегодня, 7 числа. Ну и как вы можете видеть, такая ситуация по консервативному счету по торговле за неделю. Это 48 долларов. Кто-то скажет много, кто-то скажет мало. Я скажу, что нормально, потому что на когда я служил отчаянно родине, у меня вот такая вот цифра была зарплатой в месяц. Поэтому мне как бы, привыкать не приходится к данной ситуации. Дальше. По консервативному все понятно. Практически все, очень... Сколько? Две сделки, по-моему, закрылась сегодня, если я не, не ошибаюсь. Да, 7 седьмое. Вчера одна и две сделки третьего числа. Две сделки отработала против японца и получается доллар здесь у нас тоже начал немножечко подниматься таким образом все у нас получилось так поэтому понятно давайте поедем теперь к непосредственно конкурсному счету выбираем период последняя неделя окей нажимаем и у нас 127 57 это у нас последняя закрылась Доллар против швейцарца. Давайте на него посмотрим. Почему-то его здесь я не вижу. Так, накинем сюда на график нашу позицию, которая закрылась. И что у нас здесь получается? Получается у нас здесь сколько? 100 пунктов, наверное, да? 100 пунктов должно было закрыть эту позицию. Да, ровно 100 пунктов. Ну, и вот этот вот результат у нас получается за неделю. Здесь, конечно, больше было количество сделок, но просто потому, что они были закрыты раньше и... точнее, открыты, простите, раньше и закрыты были на этой неделе непосредственно вот этому же счету который консервативный, ему там всего ничего. Я его открыл уже под конец мая, поэтому о нем пока говорить толком не приходится. Вот такая ситуация у нас по конкурсному счету. 127.57, окей, приплюсовали. Пойдем дальше на монетку. И э, на монетке здесь у нас ситуацию. Мы сейчас будем смотреть, что получается. Последняя неделя выбираем. Так что здесь пятьдесят девять Окей, это мы тоже плюсуем. Вот сегодня тоже сделочка закрылась. Ненавижу эту сетку на графике. Она так ужасно ребит в глазах. Это вот последняя сегодня закрытая сделка, по-моему. Ну, и результат пятьдесят 49 девять. Итого получается у нас двести тридцать 235 долларов вот такая вот ситуация да, естественно, два счета из тех, которые есть. учел это демо-счета, ну потому что на одном я подтверждаю теорию, второй конкурсный, потому что я его собираюсь вести около года, чтобы получить какую-то статистику по нему более-менее адекватную ну дабы показать вам что такое парный трейдинг на валютном рынке или же квази арбитраж если хотите, называйте его так также, друзья, хотел бы сказать если вам тоже хочется попробовать, как работает парный трейдинг на валютном рынке а также попробовать все-таки зарабатывать хоть и консервативно на этом рынке я вас э, с радостью приглашаю э, в наш Торговый сигнальный канал, который абсолютно бесплатный, будет он бесплатным до 1 сентября этого года. Соответственно, вы за этот период можете понять, нужно будет вам это или нет, интересно или нет, вот это вот все дела. Очень много торговых сигналов, которые мы сейчас выдаем. Ссылочка на него будет в описании, это все абсолютно бесплатно. Подписывайтесь, я думаю, что вы не пожалеете, тем более, если хотели когда-либо попробовать торговлю на валютном рынке, рынки и понять, что же это вообще такое, а главное не просто торговлю, а еще и зарабатывать, при этом хоть и не иксы. Это был отчет за прошедшую неделю, друзья, если вам было интересно, пожалуйста, поставьте лайки, пишите свои комментарии по поводу того, что вы думаете относительно консервативной торговли, как вам вообще такая доходность, хотели бы вы в этом попрактиковаться, ну и вообще пишите, как ваши дела. Будет приятно с вами пообщаться. На этом у меня все, друзья. Большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока.